Значит, это уже исследовано, что молчаливо, вот когда мама со мной не разговаривает, да, вот способ воспитания. И эти дети, которые подвергались, да, такого морального насилия то есть ребенок начинает бегать вокруг мамы, если он маленький, или даже подросток, и пытаться заслужить ее любовь, как-то вызвать на ее лице улыбку, она с этим опрокинутым лицом ходит, обиженным и молчит, вот играет молчанку. Оказывается, это более жестокое наказание. Чем если бы, ну, например, я не знаю, действие какое-то там шлепнуло бы, или накричала бы, да, всегда они так говорят, лучше бы хоть бы накричала на меня, да, сказала да, бы, да, да. чем она недовольна, чем вот так вот молчит, потому что это пытка. Это пытка. Значит, надо себе сказать вот в ответ, да, вот этой замечательной э, женщине, которая задала этот вопрос. Я так поняла, женщина. Я просто не читаю, поскольку это э, ваша компетенция, да, я не концентрируюсь. Ну, мы на... не афишируем так, кто Нет, написал, Я, я да. понимаю, что вы, вы читаете, поэтому я полагаюсь вот на тот вопрос, который вы задаете. Э, я так поняла, что это женщина. Э, сказать себе... Если я была маленьким ребенком, то есть мама всегда так делала. Мама не могла вдруг взять и измениться. Это ее натура, это ее способ, это ее метод воспитания. Вот может она от бабушки это переняла. Чаще всего, когда говоришь, они говорят, а со мной тоже так поступали. Вот моя мама тоже так делала, я этому научилась, потому что ну, по-другому не умею. Да? Чаще всего это такие нарциссические мамы. Которые считают, что есть одно мнение ее, а другое неправильное. И вот если ты ослушалась или делаешь что-то не так, то надо тебе показать, кто в доме главный, да, что вот я обиделась, ты меня обидела. Ну, чаще всего это нарциссические мамы с такой обидчивостью. Но поскольку она пишет и она слушает нас, то это уже взрослый человек, который несет эту историю в себе с детства. Но сейчас, поскольку вы взрослый человек, вы можете себе сказать, а заслужила ли я такое отношение? Нет. Что я могу сделать? Могу ли я изменить характер моей мамы? Вряд ли. Но я могу изменить отношение ее ко мне, перестать ей позволять так делать. Использовать, например, эти вот дежурные фразы, да, вот, которые я предложила, или что-то в этом роде. Отвлечь, насмешить, если у мамы есть вообще чувство юмора, у таких мам обычно оно отсутствует. На некоторое время расстаться. И сказать: да, хорошо, мама, я понимаю, что ты за то, что я выбрала Васю, вот, которая тебе не нравится, да, я понимаю, что ты недовольна и показываешь мне это недовольство. То есть, вот правило трех секунд не рефлексировать. Подумать, успокоиться, спросить, должна ли я сейчас испытывать чувство вины, что я сделала? Я кого-то убила, я кого-то придушила, я выбрала Васю. Кто этот Вася? Если он, конечно, может быть и так, вдруг этот Вася, там, я не знаю, преступник, наркоман или там действительно что-то ужасное, тогда, возможно, реакция мамы поможет это увидеть. Но если все в рамках нормы, а мама обидчивая, Сказать себе, ну я же ничего, я ни в чем не провинилась в реальности, да? Должна ли я испытывать это чувство Нет. Значит, я посмотрю, и начну с мамой разговаривать. И не реагирует она в обратную сторону или нет, но я, она же слышит. Я могу сказать, мам, мне очень жаль, что э, каким-то своим поведением я тебя обидела, я понимаю, что у тебя плохое настроение, давай я сейчас уеду, э, ты немножко придешь себя, мы потом об этом поговорим. Например, да, кстати, собраться и уйти. На кого будет мама делать это про то лицо и свои обиды сливать? Не на кого или если вы живете вместе сказать мам ты знаешь я у маши поживу два дня потому что там придумать что-то да? Маша нуждается в моей помощи Все я вещь соберу мам я у маши поживу, потом приеду я вас уверяю через два дня такая нарциссическая мама позвонит и скажет, что у нее давление или что-то еще и постарается обратно позвонить. То есть первый шаг ну, отследить в себе вот эти автоматические реакции и избавиться от автоматизма а перевести это на уровень понимания, рассудка и э, сказать себе, что э, любить себя и заботиться о себе – это не есть эгоизм, и это не возбраняется, это очень нужно, да, чтобы человек мог понимать ценность собственной жизни и собственной личности. Тогда он не попадет в эти ловушки.